Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Валкон, и я Вичезар. Сегодня мы продолжим урок номер 4, ведической концепции здоровья. Сегодня поговорим о внутренних факторах, внутренних факторах нашего организма. Как свойства и качества отображаются на тех органах и системах, которые внутри нас. И каким образом происходит заболевание организма или его оздоровление. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Мы сегодня рассмотрим, что такое все-таки внутренние органы человеческого организма. Насколько они зависят, их состояние, от психосоматики или эмоций, или наших чувств. Мы рассмотрим на примере поджелудочной железы, как свойства и качества отображаются во, во внутренних органах нашего организма. Вот. Перед вами поджелудочная железа. Это головка поджелудочной железы, ее хвост и тело. И каждый участок поджелудочной железы, вот вы здесь можете видеть, разбит на такие сектора. И каждый сектор отвечает за то или иное, или качество, или свойство, каким вообще образом происходит Поступление информации и энергии в человеческий организм. Хочу напомнить, что человек – это открытая система. Вспомните рисунок Леонардо да Винчи. И это распределение энергии, которая входит от той ипостаси, которая божественная, правная называется. Чистая энергия, инглия, входит в нас постоянно и непременно. Она изначально нам дана от рождения душе нашей и как человеку. И этой энергией мы в этом потоке постоянно находимся. В силу тех обстоятельств, которые формируются нашими мыслями, делами, словами, в нашей душе формируется другая ипостась негативная. Смешиваясь с чистой энергией, она распределяется по органам и системам, формируя тот или иной блок. В том или ином органе, который загрязняется как раз исходя из наших мыслей, дел и поступков. И в данном случае вот чистая энергия, если мы посмотрим на поджелудочную железу, она входит и служит как раз вот входящий поток этой энергии. Он, определенный участок, отвечает за входящий поток этой энергии. Потом далее этот поток распределяется по другим системам по энергетическим каналам и по чакрам. В данном случае, на примере поджелудочной железы, мы рассмотрим те качества и свойства, которые проявляются в нашей повседневной жизни и отображаются в тех участках поджелудочной железы, которые отвечают за ту информацию, которая она трансформирует и распределяет по органам и системам. Хочу сказать, что поджелудочная железа – одна из систем эндокринной системы, которая очень важную роль играет в организме. Это так называемый кармический узел совместно с селезенкой. И все отложения, здесь вот есть такой участочек, который отвечает за кармические дела. Потом мы его укажем на семинаре конкретно, чтобы вам было точно ясно, где это находится и как с этим работать. Карма здесь отображена, вот ее кармический надзор за эгом человека и карма также наблюдает вот ее представительство информации. Вот в этом органе здесь торможение физического развития человека. Вот этот участочек поджелудочной железы за это отвечает. Еще раз напомню, что Поджелудочная железа – это орган, который относится к эндокринной системе. И он является кармическим узлом совместно с селезенкой. И выполняет очень важную функцию восприятия человеком внешней информации и внешних воздействий, которые на него оказываются. И вот это восприятие в комплексе своем недовольстве или доволь все отображается как раз вот на тех участках поджелудочной железы которые воспринимают эту информацию вот в нее вливается чистая энергия кармический надзор осуществляет за этой чистой энергией потом есть орган который вернее часть поджелудочной железы которая эгом является где накапливается информация собственных дел и поступков и это все смешивается и распределяется по тем органам и системам, например, на половую систему, затем в центральную нервную систему, затем здесь есть надзор, потом центральная нервная система связана с эпифизом и двенадцатиперстной кишкой, желудком. Это тоже восприятие. мы будем об этом говорить на семинарах. Вот представительство желудка здесь вот находится связь поджелудочной железы и 12 перстной кишкой. 12 перстная кишка отвечает за все грехи. У нее там семь вот отделов, которые отвечают за грехи человеческие. желудок. это переваривание информации, которая поступает в наш организм извне. Переваривание и с пищей физической, и с пищей информационной. все это в желудке варится. И вот подумайте сами. Не, не перевариваю человека как такового. Это значит, говорит о том, что у вас в желудке от поджелудочной железы пошла информация, которую блок сформировала. И у вас начинается уже какой-то воспалительный процесс. Тем более, если вы туда еще накидали какой-то еды, непотребной для человеческого организма, он усугубляется. То есть хочу напомнить, что питание – это 10% физического здоровья организма. Питание. А 90% – это информация. Информация, энергия, которая входит в вас от Солнца, от космоса, от Богов, от Земли, отовсюду. Потому как человек – это открытая система. И в нас все эти потоки вливаются. И вот наше отношение к этим потокам формирует как раз то состояние внутренней среды, о котором мы сегодня с вами говорим. И поджелудочная железа, она как раз распределяет на орган, различ, в различные органы и системы ту информацию, энергию, которая входит в нас. Приведу, например, ее влияние на сердце. Потому что моторика сердца на 60% зависит от состояния поджелудочной железы. А что такое поджелудочная железа? Как один из духовных, духовной диагностики, как одна из характеристик, это самая такая жесткая, это желание сладкой жизни или желание чего-либо взять для себя лично. Вот пожелал, но нет реализации, потому что нет для этого ни ресурсов не воли а человек просто желает чего-либо желает послаще поспать послаще поесть и так далее и так далее и таким образом нереализованное желание начинает воздействовать на поджелудочную железу и а, она а, селезеночка начинает прищемляться и так, тогда уже а, происходит болезненный синдром или входит в режим там, панкреатита, как называют медики в данном случае заболевания, а потом уже переходит в сахарный диабет или переходит в инсулинозависимость. Потому как вот три этапа как раз не человека с той информацией, его отношение к ней внутреннее приводит к заболеваниям. И это очевидно. Тут как раз включается через энергетические каналы, оценка поджелудочной железой вот тех свойств и качеств, которые в человеке живут. Например, здесь вот один из разделов спокойствие. это вспомните молитву оптинских старцев: ко всему надо относиться спокойно, покой в душе, ибо на всю волю богов. Вот с этим спокойствием надо относиться. И вот этот участочек поджелудочной железы как раз формирует ту энергию, информацию, которая будет идти. На органы системы наши. Например, тоже качество мужества. Если человек мужественный, вот здесь у него чистая энергия формируется. Она не смешивается с грязной. И формирует уже ту энергию, которую здоровье дает, пополняет организм наш. Дорогие друзья, наш зритель Вячеслав пишет, что у него спонтанно накатывает гнев. Он ничего не может после этого делать. Ему все безразлично. Апатия. И вот по этому поводу я скажу, что... Да, мужчина как таковой, в отличие от женщины, которая питается энергией земной, у нее силы больше в отношении к, отношению к внешнему миру. А мужчина дух, он должен вести за собой по духу. И когда у него нет цели в жизни, когда он не знает, что ему делать, не проявляет свою волю, как раз вот безволье, неправильная оценка окружающего мира приводит к апатии, и это естественно. Поэтому порекомендуем Вячеславу, чтобы он читал коны, по ссылочке вы можете посмотреть, где их приобрести. Мы рекомендуем ему все-таки заниматься саморазвитием и все-таки познать, что такое мир. Все происходит не просто так. Все закономерно. Просто мы попали в ту ситуацию, когда большие перемены грядут. Как говорят китайцы, не, не везет той душе тому человеку, который живет в эпоху перемен. А я скажу наоборот, что как раз в эпоху перемен человек может быстро пройти определенный участок жизни своей, приобрести те навыки, умения и духовное развитие, которое позволит ему подняться на более высокую ступенечку духовного развития, который мы на предыдущем уроке с вами рассматривали. И теперь вернусь еще раз к качествам и свойствам. Свойства вот поджелудочной железы, который мы сегодня рассматриваем, вот здесь вот несколько участков поджелудочной железы, которые отвечают за свойства или грехи. За блуд, за доску уныния, вот о котором мы говорили, постигшие Вячеслава, который нам отзыв прислал или вопрос задал. Затем тщеславие, серебролюбие и прочие. И здесь еще накопление грехов, которые формируют как раз вот в этой зоне те эманации негативные, которые поджелудочная железа распределяет по органам и системам в зависимости от, например, гнева. Вот идет информация в а, печень, потому что печень, печень – мать мозга. И когда формируется негатив в виде гнева, там становится блок. И после этого, накапливая этот блок, печень выбрасывает токсины в головной мозг, и у нас голова болит. По этой диагностике духовной, которую мы с вами здесь рассматриваем, она является причиной возникновения наших физических болей. В первом приближении. Потому что каждый орган и каждая система, которую мы будем рассматривать на семинаре, и почки, и печень, и сердце, и так далее, и так далее, это вообще огромная работа, огромная, которая велась на протяжении многих лет. Эту работу... Я учился тоже несколько лет, чтобы постигать это, и то еще до конца не могу, видимо, осознать в полной мере, насколько это важно. И самое главное, это следить за течением этой энергии информации, как она протекает по органам и систему. Ну, то есть самоконтрольным заниматься внутреннего состояния организма. А внутреннее состояние где формируется? В душе. Душа наша, она или плачет или радуется, и вот это состояние надо ловить, или она в спокойствии находится, тогда от вот этого состояния души уже идет наше восприятие внешнего мира, и наша трудоспособность, и наше желание трудиться, и наше желание общаться, и давать что-то полезное, и осуществлять те действия, которые приведут к гармонии с природой, с предками, с детьми, в семье и так далее. И вот за многие эти вопросы отвечает поджелудочная железа, которую мы с вами здесь рассматривали. Более подробно мы будем рассматривать эти вопросы на семинаре. Эти вопросы в том смысле, как для себя их применять в обыденной жизни и как следить. Еще раз хочу напомнить, что первое, это коны, которые формируют нашу нравственность. Нравственные правила, о которых мы говорили в предыдущий раз, и эти нравственные правила оценивайте для себя. И эта работа над собой, меняя свойства на качество, приведут к очищению вот тех участков поджелудочной железы и других органов, к более чистой энергии, которая непосредственно втекает в поджелудочную, в наш организм, а за счет исправление своих свойств на качество, мы будем формировать более чистый поток энергии информации, который приведет нас к здоровью. А теперь мы практически покажем, как наше внутреннее состояние, внутреннее состояние наших органов и систем может отображаться во внешнем проявлении на нашем физическом теле. То есть это уже визуальная диагностика, которую мы с вами будем подробно рассматривать на семинарах и в наших уроках. Так вот, в первом приближении, вот у вас пять пальчиков. И за что эти пальчики отвечают на левой, на левой руке и на правой руке? Правая сторона – это мужская, левая – это женская. Правая рука – дающая, левая – берущая. И вот чем больше мы отдаем, тем больше получаем. И чем больше мы берем незаслуженно, тем больше нас наказывают. Вот эти вот соотношения нужно всегда учитывать. Так вот, левая сторона нашего организма отвечает за отношение к внешнему миру. И что это отношение к внешнему миру? У нас с левой стороны что находится? У нас с левой стороны находится, что, как мы знаем, сердце, поджелудочная железа и селезенка. Так вот, это кармический узел поджелудочной железы и селезенки осуществляют информацию, поступающую к сердцу. И моторику сердца в основном регулируют. И поэтому сердечные боли, обычно возникающие, зависят как раз от поджелудочной железы. Так что, за что у нас отвечает правая сторона? Это отношение к самому себе. То есть, это берущее и отношение к самому себе. Так вот, с правой стороны в основном у нас находится что? Желчный пузырь, затем 12 двенадцатиперстная кишка, которая от желудка идет. И затем уже опускается кишечник и так далее, и так далее. Внизу почки у нас, отвечающие левая и правая половина, также формируют определенную энергию, информацию. Ну, как пример. Как пример, Отпочники и почки – это страхи и обиды, которые ложатся камнями как раз у нас в почках. И сыплятся песком из наших почек. А отвечают на физическом плане за что? Надпочечники. За, за рост волос, например. Почему человек, например, лысеет? Потому что у него плохо работают надпочечники. Надпочечники – это страхи. И страхи как раз формируют у человека физический его облик. Поэтому по физической диагностике мы можем определить, тот или иной аспект нашего заболевания или состояния организма. Теперь пальчики. Вот по визуальной диагностике, как внутренние органы и наше психофизическое состояние проявляется на физическом плане. Вот, например, берем правую руку, дающую. Вот это мизинчик, это сердечный канал. Вот этот пальчик, это половая система. Это родовой палец, это палец воля, это эго. И вот вспомните, почему на Руси, когда происходил раскол в христианской церкви, заставляли креститься не так, а вот так. Вот так, да? Помните, да? За это и на костры отправляли, и гонения осуществляли на старообрядцев. Потому что это все целесообразно. Вот это проявление как раз... Воли и рода в мир и сердечности в мир и себя осеняли, и мир осеняли так. А когда замкнули волю на эго с родом, и вот это замыкание на тонком плане сформировало тот поток энергии, который характерен как раз тем уровнем развития, который арабский называется первый, второй ну, в части 3 уровень развития. Когда человека начали потихонечку, потихонечку ее энергию извращать и перекосы устраивать. На левой руке точно так же. Это сердечный, это родовой, это половой канал, это родовой, это воля, это эго. И три фаланги. Три фаланги у нас это духовный уровень развития, это энергетический, это физический. Например, порезали пальчик вот на этой первой фаланге с чем связан вот порез кровь выступила кровь это род, это связи родственные то есть воля на духовном плане вы проявляете кому-то или не проявляете это надо оценить правильно по отношению кому-то никому так самому себе не проявляйте волю в отношении кого-либо или к себе если вы порезали левый пачек то вы наоборот навязываете волю кому-либо, то есть проявляете, незаслуженно проявляете волю. Потому как любой человек, воля его непоколебима, она дана, дана ему от богов. И эта воля у каждого своя. И а, проявлять свою волю, то есть а, по отношению к другим людям, то есть не желающим данного действия от вас, это неправильно. Каждый волен делать, что ему потребно. В соответствии с конами. Вот я бы так сказал. Поэтому вот каждая часть человеческого организма, она отвечает за ту или иную ипостась. В духовной, энергетической, физической части своей. И теперь мы с вами подойдем к тому, чтобы посмотреть, как проявляются внутренние наши проблемы на лице. То есть, зоны хирата. Посмотрим проявление каких органов выходит на человеческом лице. Ну, как пример. Вот верхняя часть, верхняя часть – это мочевой пузырь. Если у вас, например, вы ударились, или еще ссадину получили, или что-то у вас, воспаление произошло, то вы смотрите, что у вас болен мочевой пузырь. То есть это по визуальной диагностике. Ниже вот эта зоночка – это тонкий кишечник. Это второй мозг, запомните это. Он как раз воспринимает также всю энергию, информацию и оценят ее как второй мозг. И, и даже по структуре, если вы посмотрите, он похож на мозг. Далее, вот здесь между глазами, вот эта верхняя часть, так называемый третий глаз, это печень, представительство печени. Печень болит, вот здесь у вас может что-то вылезти. Или прыщик, или еще что-то. Это значит выход энергии на поверхность из печени. Далее, смотрим по правой стороне. Вот здесь висок правый это селезеночка. также если у вас какая-то проблема, это кармический узел напоминаю. Вот посмотрите под глазом вот это под веком это почки надпочечники. Когда у вас воспалились а, почки надпочечники то здесь воспаление под глазами у некоторых людей вы видите какие красные круги под глазами это как раз почки надпочечники больные. Ниже находится также зона под ними, это толстый кишечник. Вы если посмотрите, здесь какой-то одутловатость, это толстый кишечник не работает. Вот посмотрите на правую часть около носа, это бронхи. Это тоже, под вот, э, эта зона может воспалиться или что-то произойти, там прыщик тот же выскочить. Это значит, что у вас выход из бронхов. Вот нос, кончик носа, это сердце. Вот когда у вас как раз сердечная боли, у вас на кончике носа. И мы часто касаемся носика. Это сердце стимулируем. Вот знаете, там его приложить к нему или еще что-то невольно прикладываем. Вот интересная как раз ротовая область. Двенадцатиперстная кишка – это вот уголки, уголки рта. Желудок – это верхняя часть губы. Поджелудочная железа ⁇ это нижняя часть губы. Зона половых органов. Вот она, нижняя часть, это подбородок. Подбородок, вот на нем очень часто вылезают прыщики, еще почесывания, какие-то шелушения. Это очень тяжелая энергия, кстати, в половой системе. Если мы вспомним, что, что ниже третьей чакры, а связаны с тяжелыми энергиями, они важную роль несут. Родовую размножение, связь с землей. И а, обычные, вот вспомним лестницу духовного развития, вот на втором, на третьем уровне развития, вот эти органы, то есть нижние чакры работают очень активно, как раз связываясь а, друг с другом женская, мужская энергия, тяжелые, но они не несут духовности в себе. Они несут духовность в себе только тогда, когда они а духотворяется через душу, наполняется чистой энергией, и тогда происходит гармоничное соединение через половую систему рождения духовного человека. Вот по этим зонам Хирата вы можете спокойненько себя диагностировать. Если кто-то где-то что-то вылезло, значит, смотрите, какого органа у вас а, не в порядке. Как, например, теперь практические советы как нам погасить, например, болевые ощущения в желудке. Так вот, уважаемые друзья, практический совет. Если у вас что-то внутри, ваши внутренние органы напряглись, например, желудок, но чувствуете тяжесть или а, в кишечнике, я делаю так, как один из советов, который мы будем вам давать по уже восстановлению вашего организма, внутреннего состояния, приведению его в гармоничное состояние. Наливаете... Стакан воды, очищенный, желательно, ссылочка под описанием, можете использовать живицу для очищения и структуризации воды, которая является, будет являться как родниковой водой. И вот вы наливаете эту воду, и я так делаю, я оживляю живицы, структурирую воду из-под крана, которую беру, затем наливаю стакан воды, накрываю ее, вот правая, дающая из нее выходит энергия, входит через воду потом входят через левую руку и я закольцовываю эту энергию гоняю через желудок, который например воспален у вас или ваше какое-то недомогание в нем. Держу у солнечном сплетении 4 минуты и можете любую молитву читать и прогоняя эту энергию по кругу, вы заряжаете воду под себя. это ваша вода, которая приведет к тому, что выпив ее эту воду, вы выпиваете, Вода поступает внутрь и снимает у вас блок, который у вас, или воспаление, которое у вас возникло в желудке. Вот у меня работает это через 3-5 минут практически всегда. Вот чего и вам желаю использовать данный простой метод для того, чтобы снять болевые ощущения. На этом мы заканчиваем наш четвертый урок. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.